Приветствую вас, друзья, на канале Rate. Анализ рынка на сегодня, 6 апреля 2023 года. Рынок по-прежнему остается в зоне жадности. Индикатор страха и жадности показывает отметку 63%. За последние сутки было ликвидировано 29 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму почти 82 миллиона долларов США и потери несут преимущественно лонговые позиции. Давайте также традиционно посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас сейчас доминируют шортовые позиции, доминация составляет 51,45%. Индекс альтсезона показывает отметку 22 и давайте традиционно посмотрим доминацию на графике. После снижения на дневном таймфрейме, очень четко это видно, с января по май 2021 года, доминация находится в целом на глобальных часах в боковом движении, во флете. Сейчас недалеко от верхней границы, ну а если мы с вами более ближе Сейчас предвинем график, то мы видим, что мы уходим на коррекционное снижение. По-прежнему остается у нас зеленый манифлоу на индикаторе марки Cypher B, но движение волны идет сверху вниз после образования красного кроссовера. Также в перегретости находились RSI Stochastic и RSI классические, ну и индикатор Transport тоже показывает движение сверху вниз. Мы видим, что вышли за границу лонговой зоны. В поддержке у нас сейчас глобально выступает Fibonacci 46.81. И если на ней удерживаемся, оттолкнемся, то попытаемся еще раз потестить верхнюю границу этого локального движения на отметке 47.75. Если не удерживаемся, проваливаемся, уходим на фибо 236 и примерно в зону 46.20, 45.80. И далее глобальная Fibonacci 45.20. Индекс доллара США после коррекционного отскока в начале марта 2023 года продолжил нисходящую динамику. Сейчас удерживаемся примерно вот на нижней границе предыдущего снижения. В зоне где-то 101.40 у нас находится эта отметочка. Если уходим ниже нее, то мы видим пунктирную трендовую паутину и также... Трендовую направляющую по FIBA индикатору мы уйдем где-то примерно на отметку 99.80, ну можно сказать в зону 100. Сейчас в целом у нас индикатор тренда находится глубоко в шортовой зоне, поэтому вероятен отскок. И также волна момента находится внизу, адресовали зеленый кроссовер, но все это пока в красном денежном потоке на сайфере. Есть некоторая перегретость по Стохастическому RSI, ну а классический лежит внизу. Поэтому отскок вероятен всего и попытка, по крайней мере, прорваться через сопротивление 104 у нас может состояться. Ну, в целом, пока что предпосылок резких таких нет, но намеки на это есть, по крайней мере, на дневном таймфрейме. Из фундаментальных индикаторов хотел бы обратить внимание на постоянный индикатор, который мы с вами рассматриваем в обзорах. Это индикатор активных адресов. Он показывает у нас 28-дневное процентное изменение активных адресов в блокчейне, а также 28-дневные изменения цены. Это среднесрочный индикатор, и обратите внимание, сейчас мы уже переходим в зону перегретости по этому индикатору. Наверх у нас растут активные адреса, изменение цены тоже идет в верхних значениях, движения вверх все еще может быть, но вероятность того, что мы уйдем в ближайшее время на коррекцию либо с этой отметки, либо чуть-чуть еще попытаемся потолкаться достаточно большая. Давайте также посмотрим у нас и на модель ценовую биткоина. Часто очень ее смотрю в своих обзорах. И обратите внимание, что мы уже перевалили за реализованную цену давным-давно. 19.700 она находится. Это все в зоне предыдущего all-time hype, предыдущего бычьего рынка 2017 года. И именно эта реализованная цена сейчас выступает поддержкой глобально фундаментальных показателях биткоина. И если мы с вами сейчас посмотрим внимательно, то у нас уже подобные события были, когда мы пересекали реализованную цену вот здесь, например, в 2012 году, после чего Тестили ее и снова двигались вверх. У нас сейчас может произойти именно это. Мы можем вернуться к тесту этой же зоны, после чего оттолкнуться дальше. Либо с этой же отметки нас попытаются вновь потолкать. Это все, конечно же, связано с тем, что сейчас делает глобальный рынок, имеется в виду. Именно федеральная резервная система, в целом, если посмотреть на рынок биткоина, то общий объем инвестиций в криптофонды подскочил в марте с 11% до 20%. 31,5 миллиарда. Это лучший результат после майской распродажи криптовалют, которая была вызвана крахом Terra и стейблкоина USD. И как отмечает аналитическое агентство CZ Data, при отсутствии давления на отрасль со стороны надзорных органов, прирост инвестиций был бы намного больше. Существенным отличием в нынешнем объеме инвестиций является значительное преобладание биткоина. Инвесторы предпочитают вкладываться в более надежные активы. Его доля 72,5% или 22,7 миллиардов, еще 7,2 миллиарда приходится на эфир, а доля же прочих монет составляет всего 1,5 миллиарда, то есть 5%. Тогда как в январе 2021 года на них приходилось 13%. Преобладание биткоина вызвано... Несколькими факторами. Ну, Во-первых, в 2023 году американские регуляторы развернули компанию против монет на Proof of Stake, называя их ценными бумагами. В результате криптобиржа Kraken была вынуждена отказать клиентам в услугах стейкинга. PEXIS с 21 февраля перестал чеканить BUSD для Binance. Ну, давление на альткоины повышало в глазах инвесторов ценность биткоина, конечно, который и в целом SEC и прочие регуляторы в своих рабочих документах признают товаром. Во-вторых, биткоин, как и золото, многими специалистами, например, аналитическим подразделением Bank of America, рассматривается в качестве хранилища ценности. С ростом инфляции, особенно с крахом ряда банков, отсутствием в США страховки на депозиты свыше 250 тысяч долларов, интерес к биткоину, просыпается с новой силой. Ранее аналитики из ВОФа уже отмечали более высокую корреляцию криптовалюты с инфляцией по сравнению с золотом. Проще говоря, с ростом инфляции биткоин, вероятнее всего, вырастет сильнее золота. При этом у Федеральной резервной системы возникает все больше трудностей в борьбе с инфляцией, поскольку ужесточение монетарной политики привело к кризису в банковской сфере. Об этом уже говорят, можно сказать, со всех утюгов. И чтобы избежать новых эксцессов, регулятор запустил программу кредитования банков и напечатал за несколько недель почти 400 миллиардов долларов. Эта мера вступает в противоречие с повышением ключевой ставки и попыткой рост. Цен. В таких условиях резко повышается привлекательность товаров с ограниченным предложением. Ну и биткоин как раз выступает именно таким товаром. Это подталкивает институциональных инвесторов к увеличению вложений в биткоин, несмотря на то, что регулятор по-прежнему оказывает сильное давление на весь криптовалютный сектор. Как раз сегодня фондовый рынок ожидает новых данных. Число первичных заявок по получению пособий безработицы. Обращайте внимание на этот показатель, если мы говорим о завтрашнем дне, то у нас выйдет уровень безработицы за март, ну а если говорить на неделю вперед, то в первую очередь нам конечно же следует обратить внимание на индекс потребительских цен. У нас выйдут данные по инфляции 12 апреля. Ну и также 12 апреля у нас будет публикация протоколов ФОМС. Если мы с вами посмотрим на график золота, то мы увидим попытку сейчас прорваться к уровню глобального Фибоначчи на отметке 2075 долларов за одну тройскую функцию. Немного остываем в этом движении. Есть перегретость по трендовому индикатору. Мы находимся в глубокой лонговой зоне. Но у нас также есть и движение зеленого денежного потока на сайфере. Оно немножко стихает. Максимальных отметков достигали в январе. Сейчас Немного стихли. Волна моментума тоже находится наверху, поэтому коррекционное движение в любой момент может потребоваться. Есть перегретость по классическому и стахастическому RSI. Тянемся немного выше сейчас свечой по секвенталу 5. Есть еще потенциал, поэтому попытка на 2.75 протестировать у нас может состояться. Обращаю ваше внимание, закрепление выше этого уровня Fibonacci, конечно, подтолкнет цену вверх и придаст более серьезной активности со стороны покупателей, но пока что Именно вот эти все данные по индикаторам на дневном таймфрейме, мне говорят о том, что в любой момент потребуется коррекционное движение, такое же, как было в январе, в конце января 2023 -го года. Если посмотреть на младшие часы, то в краткосрочной перспективе на 6 часов нам также потребуется небольшое коррекционное движение, но у нас активный зеленый денежный поток. Также транскор находится в глубокой лонговой зоне, поэтому движение вверх у нас. Потенциально может продолжиться, но перегретость тоже на коротких часах налицо. Но здесь, по крайней мере, цена средневзвешенной объемом. Желтая волна индикатора Cypher VWAP находится внизу и поэтому может не дать резкому движению вниз. И попытка прироста все-таки, как я уже сказал, может состояться. Ну и давайте к главной криптовалюте. Сегодня у нас биткоин немного корректируется. С выше 28 снизился на 27 963 сейчас по данным бирже битстам обращаю ваше внимание боковое движение на 6 часах очень четко его видно идет накопление сейчас Волна моментума отрисовала красный кроссовер на 6-часовом таймфрейме. Двигаемся сверху вниз. Идет попытка отрисовать красный money Flow. Поддержка сейчас очень четко видна на отметке 27 27.700. Далее у нас уже пунктирная трендовая паутина будет нас удерживать в зоне 27. И если проваливаемся ниже, уйдем на 25.5 с ретестом зоны 26.500. Ну а в сопротивлении у нас также пунктирная трендовая паутина на отметке 29,5. И давайте экспоненциальные посмотрим еще. Сейчас у нас одна из них на 6 часах выступает поддержкой. Это 50-й мувинг крыжа кривая. Мы видим, что сейчас консолидирует цену в динамичной поддержке. И 100 у нас консолидируется как раз таки на пунктирной трендовой паутине в зоне 27 на 6 часах. А 200-я экспоненциальная средняя скользящая в зоне 25% с половиной 25 600. Давайте посмотрим дневной таймфрейм, оценить более дальнюю перспективу. Сейчас также боковичок идет, красная свечка, красный манифлоу. перегретость по моменту мы присутствует. Сверху вниз двигаемся, красная зона сейчас у нас отмечается и на индикаторе тв Мы видим, что подсветился красным все кривые находятся внизу, есть пересечение. Сотой кривой и двухсотой на дневном таймфрейме. В сопротивлении у нас также четко видно зона. Двадцать с половиной у нас подсвечивает локальный индикатор Fibonacci. И если прорываемся через нее, как я уже сказал, то увидим отметку в зоне двадцати с половиной, зона тридцати. Она является сейчас ключевой, поддержкой у нас сейчас выступает глобально, если посмотреть зона 25600, здесь 50 экспоненциальная среднескользящее Ну а локально 27 по-прежнему остается главной поддержкой для этого движения. Также обращаю ваше внимание, что есть перегретость по трендскору, немного ушли от максимальных значений, сейчас индикатор показывает отметку 902. Ну на этом наверное все.